Всем привет! Вот и настало время, когда настройки YouTube закончились, но если вы думаете, что больше нюансов нет, то вы ошибаетесь. Сегодня расскажу об авторском праве, что нужно сделать, чтобы не попасть под ограничения и как следствие не быть удаленным. Речь идет о канале с данной площадки, а также сегодня расскажу, где брать контент для видео. Поехали! Что же такое авторское право? Не стану говорить заученными фразами с Википедии, а отвечу по-простому «Как меня научила жизнь». Если вы взяли музыку или видео другого автора, на которое у вас нет лицензии или разрешения в письменном виде, это очень важно, то именно данная ситуация подходит под определение «авторское право». Как же понять, является ли данный контент авторским? Вообще есть два способа проверки. Первое – это стать менеджером проверки контента. Это несложно, достаточно просто зарегистрироваться в программе от YouTube. Кстати, она называется «Проверка контента». Второй же способ требует времени. Вам нужно создать еще один канал, на который вы будете грузить другой контент для проверки на авторское право. Вы спросите, так как же во втором случае мы поймем, что видео разрешено для встраивания? Когда вы загрузите видео на канал в разделе «Менеджер видео», напротив вашего видео появится значок «Планеты». Это значит, что все хорошо. Это значит, что видео или музыка разрешены для встраивания. Если показывается другой знак, то, скорее всего, видео или музыка подходит под определение авторское право. При наведении на этот значок вам покажется, что именно с данным контентом не так. А если вы хотите узнать более подробно, то нажимайте смело на этот значок, и вам откроется новое окно, где будет все черным по белому написано. Давайте более подробно поговорим об авторском праве и конкретно, что подходит под данный термин игровой контент. Большинство правообладателей игр разрешают публикацию видео с геймплеем. Практически во всех играх присутствует музыкальное сопровождение. Однако автор музыкального сопровождения может разрешить встраивание данной музыки только в игре, но не в видео. То есть на остальной производный контент разрешения может не быть. Следующим пунктом будет э, демонстрация видео ПО, либо онлайн-сервиса. Как и в случае с компьютерными играми, правообладатели ПО могут разрешить встраивание своего интерфейса в видео. Но также необходимо узнать политику по авторскому праву конкретного разработчика. Например, компания Adobe запрещает показывать интерфейс в видео. В Следующим на очереди у нас концерты, телевизионные передачи и спортивные мероприятия. Обратите, пожалуйста, внимание: если вы снимали концерт вживую, либо с телевизора, или, либо другое спортивное мероприятие, или наоборот сеанс в кинотеатре, это не означает, что вы можете выкладывать данное видео в интернет. Здесь также необходимо узнать политику правообладателей. Важно помнить, что владелец авторских прав всегда может подать жалобу на ваше видео. С видео. По большей части мы разобрались Так что же у нас с музыкой? Вообще, YouTube давно создал свою библиотеку с музыкой Она, кстати, находится у вас в творческой студии Также там написаны условия использования данных треков что немаловажно. Удобство использования данного сервиса на высшем уровне. Если вы не хотите копаться в большом количестве материалов, там есть огромный фильтр. Например, по настроению, по жанрам, по длительности и многому другому. В общем, Webcom Академия советует. Конечно, есть и другие компании, которые предлагают свою музыку платно или бесплатно. А также есть группы ВКонтакте, которые предлагают музыку без авторского права. А также они прилагают к файлам пруфы. Но по личному опыту могу сказать, что бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Но это не точно. Объясню почему. Сегодня молодой битмейкер создал классный трек и говорит «Ребят, пользуйтесь, мне не жалко, авторство не указываю». И люди растащили к себе на каналы. Но никто не знает, может быть завтра этот молодой битмейкер продаст какому-нибудь молодому рэперу этот трек. И он попадет сразу в авторское право. А вы получите в подарок страйк. Страйк — это нарушение на данной площадке. Кстати, чтобы вы знали, чтобы быть удаленным с данной площадки YouTube, достаточно всего лишь получить каналу три страйка. Конечно, они могут попадать по ошибке, и, к счастью, их можно обжаловать. Будет обидно, когда вы работали долгое время над контентом и в одночасье потерять все. На этой позитивной ноте мы закончим данный выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Меня зовут Конюшка Илья, это канал Академии Вебком. До новых встреч. Пока.